Добрый день, меня зовут Иван Бардов, я юрист по интеллектуальным правам. Тема этого видео о том, можно ли заработать на судах, легко или нет заработать на судебных процессах. В последнее время я очень часто слышу, что люди считают, что достаточно просто обратиться с иском в суд и все, денежки тут же посыпятся. Особенно характерно это проявляется в сфере интеллектуальных прав. То есть, прежде всего говоря, об исках, которые связаны с нарушениями на объекты авторских прав, а также на товарные знаки. И в последнее время люди часто могут увидеть новости в интернете, где-то в локальных новостях о том, что с какого-то предпринимателя за продажу диска с металликой взыскали миллион рублей, за маечку со смешариками взыскали там, сотню тысяч рублей, за использование каких-то товарных знаков тоже нехило приложились. А также достаточно популярные иски от фотографов, в том числе блогеров, далеко не всегда кудрявых, если вы понимаете о ком речь, что эти блогеры также подают иски и взыскивают с разных организаций достаточно крупные компенсации. Люди все это смотрят, люди видят и думают, как же здорово, можно же что-то создать, это что-то кто-то использует. И мы тут же подадим иск и просто озолотимся, будем плавать, как Макдак в золотишке. И все будет шикарно, жизнь просто налажена. Нужно только подать иск. Ну вот сейчас давайте разберемся, так это или нет. Я думаю, вы уже догадались, что это все не совсем так. Для большей наглядности предлагаю выделить три этапа. Первый этап – досудебный, второй – непосредственно судебное производство, и третий – исполнительное производство, если, конечно, до него вы дойдете. Перед тем, как обратиться с иском в суд, необходимо проанализировать свои перспективы, возможные контраргументы процессуального оппонента, а также подготовить и собрать все необходимые документы и доказательства. Потому что очевидно, что как только вашему процессуальному оппоненту станет известно о том, что вы подали против него иск или даже просто направили ему претензию, скорее всего он постарается прекратить нарушение и скрыть все следы, тем самым усложняя вашу задачу. Поэтому, если мы рассматриваем такую ситуацию, как интернет-сайт и использование фотографических произведений на нем, то здесь необходимо это зафиксировать. Как правило, речь идет о нотариальном протоколе осмотра интернет-сайта у нотариуса. Эта услуга может называться несколько по-разному, но суть ее примерно та же. Нотариус в присутствии часто технического специалиста и представителя будущего истца фиксирует нарушения на сайте. Ну и, соответственно, вы сразу же попадаете на несколько десятков тысяч рублей в зависимости от аппетита нотариуса в конкретном регионе. Если необходимо зафиксировать большое количество информации с цветными изображениями, с большим количеством приложений, то это все может вылиться в очень солидную сумму. То есть, еще раз обращаю внимание, уже сразу же расходы. В данном видео для наглядности мы рассматриваем ситуацию, когда вы обращаетесь к юристу для представления ваших интересов. Разумеется, если вы представляете свои интересы самостоятельно, то здесь вы не тратитесь на юриста и только тратите свое время. Ну и разумеется, время это деньги. Поскольку в данном видео мы рассматриваем привлечение юриста, то это означает сразу же расходы на оплату его услуг. И размер этих расходов сильно зависит от компетентности и известности юриста. Они могут очень сильно варьироваться, в том числе и в десятки раз. Разброс действительно колоссален, и в каждом регионе... В зависимости от вообще в целом уровня жизни может очень сильно отличаться Поэтому обойдемся без цифр Опять же, многие юристы работают по предоплате Либо 100%, либо 50% Работу по результатам и так называемые гонорары успеха Практикуют далеко не все юристы А поэтому изучение перспектив дела и подготовка каких-то документов, доказательств, первичная аналитика Все это уже выливается в определенные затраты то есть вы еще не имеете никакого решения, не имеете никакого представления о перспективах, но уже вынуждены нести определенные затраты. Если же вы все-таки решили обращаться с иском в суд, то здесь необходимо учесть следующее. Прежде всего это судебные расходы. Поскольку в нашем примере лицо, которое обращается с иском в суд, хочет все-таки извлечь определенную пользу из этого, заработать на процессе, то здесь необходимо учитывать размер госпошлины, поскольку чем больше сумма иска, тем больше размер госпошлины. Разумеется, есть способы, как сэкономить на госпошлину, как ее не платить вообще, но, во-первых, они не для всех применимы, нужно знать про них и уметь ими пользоваться, а, во-вторых, даже когда эти ситуации обоснованы, Суды зачастую не любят таких халявщиков и стараются создать процессуальные сложности для них. Поэтому для целей данного видео опять же рассматриваем ситуацию, когда вы платите государственную пошлину в полном объеме. Основная мысль такая – необходимо заплатить госпошлину. Больше размер требований – больше размер госпошлины. Также стоит отметить то, что никто никогда не может гарантировать исход судебного процесса, зачастую многие юристы недобросовестные и бессовестные, говорят о том, что могут предсказать исход судебного дела, дают гарантию 100%, но это не так. Даже в Кодексе профессиональной этики адвокатов указано, что недопустимо давать какие-то гарантии относительно исхода судебного процесса. Я не являюсь адвокатом, но я также считаю, что это недопустимо, поскольку это просто недостоверная информация, она не соответствует истине. Гарантировать можно только то, что зависит непосредственно от тебя. Например, я могу гарантировать, что я сделаю исковое заявление с таким содержанием к такому-то сроку. При этом в практике очень много ситуаций, когда идентичные дела рассматривались с разным результатом. И именно поэтому гарантировать какой-то результат невозможно. Если вам кто-то гарантирует, что он добьется определенного результата, скорее всего этот человек вам врет. Поэтому какие-либо гарантии можно получить. Только от судьи, если вы с ним договоритесь на определенной возмездной основе. Правда, это наказывается. Поэтому такие вещи я сам не практикую и никому не рекомендую. По поводу размера взяток рекомендую исследовать ресурс Legal Report. Ссылочка будет. Там периодически появляются новости о том, что очередного судью задержали за то, что он получил... Взятку. И исследуя размер таких взяток, которые, как правило, исчисляются в миллионах рублей, поскольку меньшие суммы судьям с их статусом и обеспечением не очень-то интересны, можно примерно прикинуть, что если цена иск меньше нескольких миллионов рублей, то и обоснованный размер взятки по этому делу будет вряд ли судье интересен. Ну, а честному юристу гарантировать вообще ничего не получится. Можно лишь что-то предполагать и прогнозировать только после тщательного изучения материалов дела с определенной долей вероятности. И, опять же, учитывая усмотрение суда. Чем больше цена иска, чем сложнее дело, тем ожесточеннее, как правило, судебные баталии. Стороны могут наружно затягивать процесс различными процессуальными способами, ходатайствовать о на назначении экспертиз, вызове свидетелей из документов, и так далее. При этом, чем больше судебных заседаний, тем больше судебных расходов. Как минимум, это расходы на обеспечение явки в судебные заседания. При этом, в зависимости от того, как удастся договориться с юристом, может быть, либо включено определенное количество заседаний по договору, либо же за каждое последующее заседание будет выставляться отдельный счет, что вряд ли кого-то порадует, ну кроме юриста, само собой. А это значит, что... Количество расходов по данному делу начинает расти и зачастую бесконтрольно. Иногда можно сэкономить на доставке тела юриста из одного региона в другой в судебное заседание с использованием видеоконференц-связи. Однако эти технологии доступны не всем и не всегда, а на них есть некоторая очередь, поскольку количество оборудования в суде является конечной величиной и очень часто отказывают в удовлетворении ходатайства о проведении видеоконференц-связи, поскольку уже занято. А раз нет возможности провести видеоконференц-связь, значит необходимо снова раскошелиться, заплатить юристу и оплатить расходы на проезд, билеты на поезд, билеты на самолет, аэроплан, воздушный шар и так далее. Если по результатам рассмотрения спора в суде первой инстанции суд вынес решение в вашу пользу, это не значит, что наступил хэппи-энд. Значительная часть судебных споров не ограничивается рассмотрением лишь первой инстанции, поскольку так или иначе кто-то будет недоволен. И нет никакой гарантии, что вышестоящий суд оставит решение суда первой инстанции в силе. А рассмотрение спора в апелляции, касации и так далее означает новые судебные расходы. Больше инстанций – больше судебных расходов. Стадия третья. Исполнение судебного акта. Допустим что в суде вы просто растоптали своего процессуального оппонента, втоптали его в жижу и грязь, и он глотает пыль. Вы получили исполнительный лист и уже считаете денежки, прикидывайте, чтобы на них можно купить. Только сам по себе исполнительный документ и фактически взысканные денежные средства ⁇ это две большие разницы. Многие исполнительные производства висят очень долго без каких-либо изменений. С одной стороны из-за нерасторопной работы судебных приставов, с другой стороны, потому что фактически не с чего взыскивать. При этом многие должники, когда дело еще рассматривается в суде, уже понимают примерные перспективы, и начинают выводить все свои активы подальше. Иными словами, исполнительное производство эффективно либо в отношении честных людей, которые платят по своим долгам, либо в отношении тех, с кого есть что получить. То есть очень много имущества. Это либо какие-то крупные организации, либо очень крупные предприниматели, ну или иные весьма обеспеченные граждане. При этом бывают ситуации, когда у должника нет денег для того, чтобы выплатить долг по исполнительному документу, и нет имущества, на которое можно было бы обратить взыскание. Не потому, что он такой хитрый и все переоформил, а потому, что он гол как сокол. Обращение к коллекторам и использование таких методов, как вывоз человека в багажнике в лес, угрозы и прочее, я не рассматриваю, поскольку они откровенно незаконные, неэтичные неправильные и несправедливые со всех сторон. Общий смысл сказанного в отношении исполнительного производства в том, что само по себе наличие исполнительного документа не означает фактическое взыскание денежных средств. То есть можно пройти весь этот длинный путь, потратить очень много времени, очень много средств, нервов, добавить себе седых волос где только можно и в результате получить ничего или два ничего, как угодно. И здесь логично прийти к выводу, что к любому судебному процессу нужно готовиться. Любой судебный процесс требует вмешательства. Это время, это деньги, это нервы. Судебный процесс нужно выиграть, и здесь нет никаких гарантий. Можно быть на 100% правым и по-человечески, и юридически, но суды просто проигнорируют вашу позицию по причине либо своей некомпетентности, либо загруженности и так далее. Причин может быть сколько угодно. Но и даже если удалось добиться судебного решения, Здесь вас ждет неприятный бонус. Это фактическое взыскание присужденных денежных средств, которого добиться зачастую весьма непросто. Но при этом, на мой взгляд, можно заработать в двух случаях. Первое, если иски подаются массово и стоимость обслуживания каждого иска не очень высокая. В таком случае даже крайне небольшой соотношений взыскания будет приносить определенные плоды. И именно по такой схеме работают многие организации, которые массово подают иски, которые являются в принципе серийными. И вторая ситуация, когда можно заработать, это если у вас на 100% обоснованный иск, и вы предъявляете его к крупной организации, с которой есть что получить и которая не сольется. Однако крупная компания, как правило, имеет свой штат юристов, Кроме того, у крупной компании есть деньги, есть мотивация для того, чтобы вести судебный процесс и добиваться судебного акта в их пользу. При этом нередко компании привлекают юристов, которые специализируются на конкретной правовой отрасли для решения конкретной проблемы. Например, компания Яндекс для решения споров в отношении интеллектуальных прав, даже при наличии своих весьма неплохих юристов, зачастую привлекает юридическую фирму интеллект С. Во многих случаях в судебный процесс выливается в большие временные и финансовые затраты, которые часто даже не окупаются. При этом суды любят снижать не только компенсацию за нарушение исключительных прав, иногда обоснованно, иногда не обоснованно, но также очень часто снижают сумму фактически понесенных судебных расходов. Это предмет отдельного разговора и отдельная боль, а у меня, наверное, даже слеза покатилась. Можно подытожить с определенной долей уверенности, что судебный процесс – это не самый легкий способ заработать деньги. Но гарантированно можно сказать, что это очень хороший способ для того, чтобы потратить время и деньги на юристов. Кто-то может задаться вопросом, а зачем я снимаю это видео? Да что, пчелы против меда? Нужно вызывать санитаров? Нет, все в порядке, все нормально. Цель этого видео в том, чтобы хотя бы поверхностно обозначить суть проблемы – чтобы донести мысль о том, что судебный процесс – это далеко не самая предсказуемая вещь, и что даже если вы на 100% правы, не означает, что решение будет на 100% принято в вашу пользу, и тем более это не означает, что вы сможете получить какие-то денежные средства, потому что зачастую такое понимание у людей отсутствует. Надеюсь, что хоть как-то скомкано, но у меня получилось это сделать. Благодарю за внимание.